Дякую Богу за возможность быть среди вас, среди Божого народа в этой земле. Я из Украины, звати меня Ростислав. я с дружиной, с нами тут пять детей, всех нас 8, еще двое в Штатах, а один в Финляндии. Хай Бог благословит, что действительно эти слова, слова про мир, они были для нас актуальными, и мы, будучи... В любых обстоятельствах нашего жизни мы не забывали и не втрачали цей мир. Хай Бог всех нас благословит. Дякую за возможность сказать слово, поделиться словом. Молился, просил Бога, говорю, Господи, ну як, что сказать народу. И вы знаете, мне на думку пройшли такие роздуми. Багато лет назад в нашей семье жил один хлопчина, он... Порекомендовал мені дивитися курсы англійського. и каже, очень хорошая школа и очень легко, как бы дают те материалы. Думаю, для чего мне английская? Я на украинском разговариваю, русский знаю, ехать никуда не собираюсь и так далее. Ну, але взял те курсы, положил, распечатал себе и так сталося, что вчера мы с женой про процессе говорили, кажется, як это было актуально. И сколько времени мы втратили для того, чтобы выучить эту мову и сегодня вольно користуватися, потому что куда не зайдешь, до тебе размовляет ты не розумієш. Мы вчера мали э, таке ну, как бы, свято, от э, той організації, которая нас зустрічає, и э, люди хочуть с тобой порозмовляти, ты хочешь что-то рассказать, но ну, это проблема. Я трошки, хотел бы говорить э, про час. Ну, если Господь даст мне возможность открыть эту тему. Ефесянам 5 глава. Я буду читать из русского, потому что я всегда читал из русского, и как бы мне ну, так лучше, если вы не против. Ефесянам 5 глава 13 стиха. «Все, все же обнаружено и явним явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.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 Открываются как бы, два направления о свете и о времени. И если мы будем внимательно смотреть и изучать, э, о чем говорится, мы можем для себя взять полезные вещи. Потому что самое ценное, что мы имеем от Господа, одно из самых ценных драгоценностей таких, это время. Вы знаете, время э, проходит и вернуть его невозможно. Мы не можем его выкупить. Мы не можем э, попросить дополнительного там, то есть есть определенный срок, выделенный Богом, и э, этот срок должен быть драгоценным в наших глазах, должен быть э, тем ресурсом, который Бог дал нам для определенных целей. И я не зря упомянул э, этой ситуации с э, э, нашим гостем, потому что Бог, зная наперед нашу жизнь, Он э, помогал нам быть более готовыми к той жизни, которую мы сегодня имеем. Но из-за определенных причин, возможно, непослушания, возможно, нежелания, непонимания и так далее, лени той же элементарной, мы этого не сделали. И сегодня надо каяться и надо догонять то, что у нас было для этого много, много, много времени. И знаете, когда это бытовые вопросы, это все решимо. Но когда это касается духовных вопросов, Написано, э, лето, жатва, все пробежало, а, говорит, а вы не спасены, вы ничего не сделали с тем, что я вам дал. И пускай Господь благословит, чтобы действительно мы к этому относились как к драгоценности. Вы знаете, когда человек не может оценить истинной ценности того, что ему дает Господь, он не способен дорожить этим. Если для меня это мусор, я не буду этим дорожить. Я где-то в исторических источниках читал, что когда там Манхэттен продали в эквиваленте, ну, примерно там в районе 20 долларов, ну может быть я ошибаюсь, но за очень маленькую сумму там поменяли на какие-то безделушки, которые стоили таких денег. На сегодняшний день это одна из самых дорогих земель в мире. Кто-то в этом не видел ценности. А сколько с той земли берите себе, забирайте. Сегодня это очень дорого. И так бывает в нашей жизни. Иногда мы не ценим друзьями, мы не ценим родными, мы не ценим возможностями, которые Господь нам доверяет в жизни. И самое главное, мы не ценим тем, что Господь хочет в этом времени нам дать, для того, чтобы в будущем мы могли этим пользоваться. Пускай Бог благословит, чтобы действительно мы были мудры мудры к этим всем вещам. И вы знаете, в начале, мы, мы когда читали местописание, там говорилось о свете. Э, э, так написано, что э, все же обнаруживаемое делается явным от света. Господь есть свет, так пишет Писание. Если Господь, Он присутствует в твоей жизни, у тебя есть возможность видеть. Но проблема в том, что спящий не может видеть. Спящий – это тот, который не дорожит тем временем. Ну вот, скажем, кто-то поручил какому-то работнику работу, и этот человек рассчитывает, что этот работник, он будет бодрствовать, он будет трудиться и сделает то, для чего его пригласили на эту работу. У меня такая когда, тоже была ситуация. Мы наняли одного человека для того, чтобы он сделал определенную работу, и когда я в обед приехал, он как стоял на месте, так и стоит. Говорю, а почему что ты ну, ничего не делаешь? Он так удивленно говорит, ну я ж на работу пришел. Говорю, я тебя не нанимал приходить, а нанял сделать определенную работу. И иногда так бывает, к сожалению, в жизни христиан. Господь нас не призвал, чтобы мы просто были христианами, назывались христианами, извиняюсь, назывались, но были ими. Чтобы суть наша, она отвечала тем стандартам и тем желанием Божьего сердца, потому что Господь раздал всем дары и таланты. Каждый сидящий на этом месте имеет что-то от Господа. Кто-то больше, кто-то меньше. Это Божья воля. И поверьте, мы все станем перед Господом и будем держать ответ за то, что мы получили. Я, будучи неверующим человеком, имел такой сон от Господа. Это был 96-й год, я находился в Киеве, и э, видел большой огромный монитор, ну, типа плазменного телевизора, но на то время таких не было, ну типа такого, но очень-очень большой. И я стоял впереди, обернулся назад, и за мной стояла ну, тьма людей. И у меня было такое понимание, что это от первого до последнего человека, которые жили на земле. И начался включаться видеофильм, и было ощущение, что сбоку стоит судья. Но ну, Я его не видел, но у меня такое было понимание, и этот судья есть Бог, который, которого нельзя обмануть, нельзя купить, с которым ну, как бы ничего такого, ну, как, бы, как в наших судах, ну, ты, ты не сможешь договориться. Просто будет констатация факта. И когда начался этот фильм, с дня моего рождения и такими вспышками... Мои дела, мои слова, мои мысли, это все так все проходило быстро. И вы знаете, я пришел в состояние не, не страха, а ужаса. От того, потому что жизнь моя была ну, не совсем правильной. Я Бога не знал, Библию не читал, жил, как считал нужным. И моя жизнь уже доходила до того, что он был на грани жизни и смерти. И от этого понимания, что ты стоишь на суде, да. И все, все видят, твои. Ну, мы можем друг от друга скрывать что-то, там не скроешь ничего. Мы можем где-то как-то оправдать свои поступки, объяснить друзьям, знакомым. Ну, понимаешь, я так поступил, потому что Богу мы этого не объясним. Просто будет приговор. И дай Бог, чтобы мы были в том состоянии, в котором Господь хочет от нас, он нам дает все для того, чтобы мы были здоровы, мы были благополучны и мы были спасены. Он все сделал для этого, он сына своего отдал. Написано, вы куплены дорогой ценой. Я не заслужил стоять на этом месте и говорить вам это слово. Но по милости Божьей я здесь. мы Даже если брать техническую сторону, мы должны были быть во Флориде, но мы сегодня в Техасе. И Я верю, что у Бога случайности не бывает, что это, ну, как бы у Бога есть какие-то свои планы, которые мы не все понимаем до конца. И Он немножко нам помогает, если мы молимся и соглашаемся с Ним. Потому что выбор все равно остается за нами. Пускай всех нас Бог благословит. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Есть предупреждение, вы знаете, сейчас у нас в стране идет война, и мы ездили, ну как бы, ну мы и в 2014 году ездили туда, на Донбасс, и сейчас ездили, завозили гуманитарную помощь и так далее. Есть большая опасность, когда используют оружие, бомбы, мины и все остальное, и много, ну, где позволяет, где есть возможность, ставят знаки осторожно, чтобы люди не ходили, не, не выступали, особенно там, где блокпосты, где стоят очередя, людям не разрешают заходить в какие-то там лесные зоны, потому что все заминировано. И вы знаете, этот знак осторожно. Он предупреждает человека, чтобы человек не сделал правильного, неправильного шага. Библия нас предупреждает, и мы должны быть к этому быть очень внимательны. Очень внимательны. Потому что это не просто слово. Написано, что каждое слово, которое записано в Библии, Бог бодрствует над ним. И э, тут нет случайных слов. Каждая точка запятая, она имеет свой смысл. Просто, ну, как бы по мере нашего духовного роста, нам все открывается. И написано: Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но мудрые. То есть, если мы прислушиваемся к тому, что хочет нам Господь дать, мы попадаем в категорию, переходим с категории неразумных в категорию мудрых. Это наш выбор. Друзья, это наш выбор быть мудрыми или неразумными. Мы каждый день, каждую секунду выбираем. Мы выбираем сказать не это слово, не сказать, подумать, не подумать, принять, не принять, сделать, не сделать. И наш выбор определяет наше будущее, ту цель, к которой мы дойдем. Если, ну как говорят, корабль выплывает и один градус сделаешь... Немножко в сторону, он приедет там очень далеко, не, не в то место, в которое планировал. Когда-то у меня была ситуация, мы с водителем поехали в Чехию, приехали на то место, которое забили в навигатор. Нам надо было к понедельнику ожидать. Мы в воскресенье, ну, два дня уже побыли там. Улицу эту нашли, все, но не нашли этот именно адрес. Ну, думаю, в понедельник мы все найдем, все будет хорошо. И что-то вечером мне такое желание... «Покопайся еще раз в навигаторе, посмотри лучше». Я начал смотреть, а оказывается, мы в город вбили одну буковку, нету, И эта разница получилась в 180 километров. Вы знаете, иногда так в жизни бывает, когда мы чуть-чуть по-своему нечто добавим в писание. Написано, нельзя добавлять, нельзя отнимать, а точно то есть мы должны вникать в Писание и искать воли Божьей, а не Писание подстраивать под себя, как мне хочется, как я понимаю. И вот эта неточность маленькая буковка. Какая, ну, какая разница? Э, и там, ну туда-сюда, там 180 километров, и мы быстро в машину прыгнули, переехали и сделали свою работу, которую должны были сделать в понедельник. Так что. Пускай Бог благословит, чтобы мы действительно, читая Писание, понимали, если написано осторожно, значит Господь обращает наше внимание на жизненно важные вопросы. Вы знаете, как бы мы ни относились, припустим, к той же мине, да, где знак стоит осторожно. Верим мы в нее, не верим, но она сделает беду. Если мы наступим, если мы где-то что-то сделаем не так, потому профессионалы написали эти слова осторожно. Я думаю, что лучшего профессионала, чем Бог, нету который разбирается в жизни и в будущем, в вечности. И он нам предлагает идеальный, совершенный путь, которым мы должны идти. И он говорит, дети, осторожно, будьте осторожными. И в чем же эта осторожность заключается? Дорожите временем. Оказывается, если мы неправильно относимся ко времени, если мы неправильно относимся к тому ресурсу, который нам дал Бог, мы можем быть в беде. И вот это осторожно, пренебрегая этим словом осторожно, мы можем прийти в состояние, когда ну, может быть что-то плохое. Вот сегодня мы имеем такой убыток да, в том, что не знаю английского языка, хотя Божье направление было за года до этого. Учи, вот тебе человек, этот парень, который на то время знал только английский и нам порекомендовал, на сегодняшний день знает пять языков по этой программе, которую он порекомендовал. Мы же не прилагая к этому усилия, не знаем, <кром> кроме тех, которые знали ничего. Это наш, это ну как бы наша проблема. Но еще раз повторюсь, то, что касается земного, мы можем пережить, мы можем э, пройти какие-то убытки, какие-то там неровности но, если мы получим повреждение духовное, это будет беда. И потому Господь очень строго и очень жестко относился, когда народ, если мы читаем Писание, уходил в сторону, когда народ э, принимал веру э, других народов, начинал строить э, капища, э, делать идолов. Но кажется, ну какая богу разница, Но ну, все-таки мы о нем знаем, мы его почитаем, уважаем, ну будет еще один божок. Ну, ну, ну проблема особо, ну как бы на человеческий взгляд нету. Но Бог очень э, серьезно к этому относился, потому что он э, понимает опасность. Если ребенок не понимает, какую опасность несет граната, и он взял ее в руки, взрослый это понимает и старается избавить его. Говорит, не, не, нельзя тебе в руки такие вещи брать. И иногда мы ведем себя как дети. Нам Бог дал время, а мы говорим, самое страшное слово, и такое расточительное, и обма, обманчивое э, от врага, это завтра. Завтра начну, завтра начну молиться, завтра начну Библию читать, завтра начну добрые дела делать, завтра извинюсь, завтра, завтра, завтра, друзья, но завтра, к сожалению, может не настать. Мы много людей, ну, по роду нашего служения, молодых похоронили, и кажется, им еще жить и жить. Никто даже не планировал, что так могло ну, получиться в жизни этого человека, но так получилось. Завтра это не наш день». Мы имеем сегодня, и это время написано, дорожите временем, ибо дни лукавы. Друзья, мы имеем только это, то, что сейчас есть, прошлое уже прошло, все. Это уже будет или зона ответственности, или зона награды. Мы имеем только настоящее, в котором мы можем что-то поменять, мы можем что-то утвердить. Завтра это не наш день. Кто тебе сказал, что ты будешь иметь завтра? Да, мы верой живем, что мы проснемся, мы будем улыбаться друг другу, мы будем делать какие-то свои дела, работы и так далее, но может быть и по-другому. И пускай Бог благословит, что действительно мы дорожили той драгоценностью, которую мы имеем от Господа. И в Писании есть, ну, как бы есть там много местописаний, которые развивают эту тему, но я с Исаи прочитаю одно место. Это пророк Исаия, 60 глава. С первого стиха. Встань, осветись Иерусалим, ибо пришел свет Твой, и слава Господня зашла над Тобою. То есть продолжая как бы в этом ключе размышления встань осветись когда человек спит э, там есть другие местописания которые об этом говорят э, пробудись э, и, и так далее то есть когда человек спит он время не контролирует он э, ну, как бы бездейственный он ничего не реализует он просто отдыхает и к сожалению иногда наша жизнь может просто превратиться в сплошной отдых когда мы просто спим я не говорю за физический сон, я говорю за духовный. Мы не ищем воли Божьей, мы ну, нам так проще, потому что совершая какие-то э, действия, мы можем ошибаться, нам неудобно, а что люди скажут и, и, и так далее. Не ошибается тот, кто ничего не делает, а кто действует, он всегда где-то на виду, всегда его критикуют, всегда к нему какие-то претензии, много дал, мало дал, правильно помог, неправильно помог, правильно принял, неправильно. Особенно бывает, ну, кто меня понимает, о чем я говорю, когда ты служишь людям, делаешь добрые дела, а мало людей, которые тебе даже спасибо скажут. В основном это бывает как-то ну, чуть-чуть по-другому. И в принципе это было со Христом, когда он исцелил 10 прокаженных, говорит, а где 9? Почему так получилось, что исцеление все приняли, а поблагодарили мало. Так что э, пускай Бог благословит, чтобы мы э, в этом бодрствовании, в этом э, ну, как бы, э, в моменте, когда мы э, принимаем то, что нам дает Господь, были объективны сами к себе, к Богу, и понимали, что от добра добра не ищут. И пускай Бог всех нас благословит. Я много как бы, хотел что сказать, но я вам хочу как бы, немножко сократить. Пускай Бог благословит, чтобы действительно мы оценили э, то время, потому что, вы знаете, э, ценишь, когда теряешь. Когда у тебя уже э, ну, приводит то состояние, что не ты выбираешь, а тебя просто приводит к тому факту, что вот, выбора уже у тебя нету. Вы знаете, пока мы живем, выбор есть. Выбора не будет, когда мы будем в вечности. Там уже выбора не будет. Все, там будет констатация факта. И пускай э, Господь всех нас благословит, что действительно при жизни мы э, проснулись, бодрствовали и правильно э, пользовались тем ресурсом, в частности, временем, который Господь э, дал каждому из нас. Нет времени большого малого. Есть сегодня. У каждого из нас это сегодня все. Это секунда, это наша секунда. И мы все в этом равны. Мы все можем сделать выбор или правильный, или неправильный. И пускай Господь в этом нас благословит. И заканчивая, прочитаю старозаконие. Хорошее место такое, но оно мне нравится, так, как бы ободряющее, наставляющее и дающее э, ну, как бы шанс, э, такой стимул к жизни. Шестая глава 4 стиха. Слушай, Израиль. В данном контексте мы ну, как бы, читаем о Израиле, но это слово к нам. Потому что Израиль, это всегда был символом Божьего народа. Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един есть. нету другого Бога. Экономика – это не Бог. Доллары – это не Бог. Америка – это не Бог. Украина – это не Бог. Люди – это не Боги. Един Бог есть, и мы должны, это очень серьезное слово, мы должны для себя э, уразуметь, что вся твоя жизнь только в Нем, вся твоя победа и твое спасение только в Нем. Израиль, Господь Бог, Господь един есть, люби Господа Бога твоего всем сердцем, вы знаете, в сердце нету две комнаты, для одного Бога и для другого, так же как у супруги нету двух мужей нету э, э, ну, это недопустимо то же самое Господь часто эти примеры приводил и говорит но ну не можете вы и мне поклоняться и другому Нет, это нельзя Всем сердцем твоим, всейю душой твоей, всеми силами твоими. На всех уровнях жизни Господь должен быть номером один нашей жизни. И тогда наша жизнь, она будет руководима Богом. Тогда действительно это будет лучше даже, чем ты сам себе можешь запланировать. Я много могу свидетельствовать рассказывать о том, как Бог благословлял и вел своим путем. Ты себе запланируешь, Господь пойдет другим путем, немножко ты в чем-то огорчишься, но в итоге ты видишь, что это был лучший путь. И да будет слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям. Вы знаете, мы имеем дар Божий, это дети. Мы принимаем этих это, это благословение и не только для какого-то количества или там э, кому, перед кем-то похвастаться, вот у меня дети есть, внуки есть, друзья. Это обязанность наша, наставить детей в вере, наставить детей в Господе, потому что их ждут более сложные времена, нежели нас. Вот, ну, так пишет Писание. «Внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем» и для, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они, повязкая над глазами твоими. То есть... Всегда Слово Божье должно пребывать с тобою. И пускай то время, которое нам Господь допустил, в нем будет полнота. Полнота для Господа, полнота друг для друга, для семьи, для всего. Но только Господь может сделать правильно, расставить, помочь нам расставить акценты в своей жизни, чтобы действительно мы не были спящими, которые проснулись, а масла нету, А теми, кто бодрствовал и действительно встречает Господа в полноте. Жизнь состоялась, все исполнилось, и ты имеешь дерзновение, не дерзость, а дерзновение, пристать пред Господом. Не так, как у меня было показано то состояние, когда ты в страхе, в таком ужасе стоишь, потому что, ну, нечего сказать. А когда действительно ты стоишь перед Господом, и говоришь, Господь, все, что ты мне говорил, я все сделал, как это сказал Павел. Пускай Господь благословит вашу церковь, благословит... Весь народ по всему лицу земли, особенно наш народ украинский, он сейчас сильно нуждается в молитвах и в помощи. Пускай Бог благословит всех, кто помогает, кто служит на всех уровнях, на духовных, на материальных. Потому что, я вам скажу, если каждый будет делать то, что он может, будет жизнь Божья идти и будет совершаться. Пускай Бог всех благословит. Аминь.